Привет! Сегодня мы хотим рассказать вам о декоративных покрытиях бренда Bauhaus и ответить на самый популярный вопрос, почему Bauhaus. Погнали! Во-первых, это настоящая находка для тех, кто ценит бренды с истории. Ведь Баухаус был создан в одноименной немецкой школе архитектуры и дизайна. До сих пор в коллекциях Баухауса можно найти дизайны, которые были созданы учениками этой школы. Это проект-долгожитель, который производится на фабрике Раш. Ведь именно в 1929 году по предложению Эмиля Раша была создана первая коллекция декоративных покрытий под брендом Bauhaus. Во-вторых, в ассортименте Bauhaus можно найти довольно интересные дизайны, например, с поливолокном или текстильной нитью. Давайте на них посмотрим. Третьих, дизайнеры Rush уже позаботились о том, какой цвет наиболее выгодно подчеркнет ту или иную фактуру. И разработали 12 предложений по цветовым схемам для каждой группы. То есть представьте, в ассортименте Bauhaus 39 дизайнов, 72 оттенка, и таким образом мы получаем почти 3000 вариантов четвертых в Европе главным партнером бренда Bauhaus является бренд Sikens. Краски этого бренда, как вы знаете, мы продаем в наших салонах. А самые эффектные решения можно создать с помощью декоративных красок Альфа Металлик и Альфа Дизайн. Давайте посмотрим. В вы можете использовать любые краски, главное условие, чтобы они были тонкослойными и не забивали фактуру рисунка. Можно ли перекрашивать обои баухаус? Конечно, можно. Минимум три раза в два слоя. Фактура не забьется и рисунок будет видно. Выбирать покрытие Баухаус можно по большим красивым и удобным каталогам, которые ждут уже вас в наших салонах.